Всем большой привет, на связи Мила Колокова и сегодня у нас тема, о которой я просто не могу молчать, это тема детских финансов, как научиться разговаривать с своим ребенком о деньгах и как правильно обучить своих детей финансовой грамотности. Обо всем об этом в сегодняшнем выпуске. Первое, что бы я хотела начать, это рассказать вам о том, что я тоже мама, я мама двоих детей. Моему старшему сыну 4 годика, дочке всего 2,5. Но уже сейчас я думаю о том, как научить детей финансовой грамотности, как строить в них вот эту привычку, не только научить их зарабатывать деньги, но и научить их сохранять и приумножать свои деньги. А самое главное, чтобы тема финансов не была какой-то, такой, знаете, завуалированной, какой-то тайной темой, чтобы они совершенно спокойно могли на эту тему разговаривать и относиться к деньгам. То, к чему я пришла, что важно дать не рыбку своему ребенку, а важно дать ему удочку, чтобы он сам мог поймать эту рыбку. То есть, мне важно встроить в них вот эти правильные финансовые привычки, навыки, которые им позволят потом на протяжении уже своей жизни нормально относиться к деньгам, нормально адекватно оценивать свои силы, выбирать работу, научиться работать не тяжело, а здесь вот с умом и зарабатывать эти деньги. Самое главное, чтобы их деньги не ускользали сквозь пальцы и чтобы они научились их сохранять и приумножать. Я думаю, что если у вас такие же цели, то вам будет очень полезно сегодняшнее видео, тем более, что недавно а, я выпустила свой финансовый гайд для детей, который будет очень полезен, кстати говоря, не только детям от трех, наверное, где-то до 16-17 лет, но и их родителям, потому что, прежде всего, правильные финансовые привычки закладываются в семье от мам и пап. Но на эту тему мы сегодня с вами еще поговорим. А пока что давайте подойдем к вопросу финансового образования структурно. И первое – это возраст, возраст вашего ребенка. Если он такой же еще малыш, как и мои дети, ему 2-3-4 года, пока, конечно, еще рано серьезно о чем-то говорить, но уже можно завести дома копилку, можно начать читать книгу. Бода «Мани» или «Азбука денег». Это книга о девочке и ее собачки Мани, и мы проходим вместе с ними все этапы знакомства с деньгами, обращения с деньгами. Очень интересная познавательная книга, рекомендую. Плюс в этом возрасте можно до ребенка донести, что есть сиюминутные покупки, а есть крупные покупки. И можно прямо сейчас купить маленькую машинку, а можно сэкономить, ничего не покупать, подождать, научиться. Терпеть, научиться ждать, откладывать деньги и через 2-3-4 недели купить что-то большое, более крупное. Вот это вот очень важный навык, который можно заложить в этом возрасте. Ни о чем другом пока что думать не нужно. Где-то лет 6-7 начать играть в игры, например, «Денежный поток» для детей, можно читать другую литературу, кстати, в своем финансовом гайде, даю список литературы для детей, которые можно читать как самостоятельно самим детям, так и вместе с родителями. Есть список игр, в которые также вы можете играть все вместе или только ваши дети могут играть, собираться компаниями играть. Через игры, через книги мы можем более точечно решить какие-то проблемы, связанные с финансом, особенно с стереотипно типы и внутренние наши личные комплексы, не передавая их своим детям. Вот это вот очень важно, потому что во время игры и во время чтения книг на примерах главных героев дети гораздо легче схватывают, впитывают в себя эту информацию. Но все это будет бесполезно и безуспешно при одном условии. Если у вас в семье не принято говорить о деньгах, если тема денег является чем-то постыдным, если вы сами чувствуете, что испытываете дискомфорт, когда начинаете заводить финансовые темы, тогда ребенок все это считывает очень быстро и он понимает, что это очень наигранно и что вы стараетесь для него. И тогда информация не будет усвоена и вряд ли эти финансовые привычки станут нормой для вашего ребенка. Поэтому работайте параллельно не только со своими детьми, но и уже встраивая эти самые привычки в свою жизнь. Это как Питанием. Знаете, если я говорю своему ребенку, что а, нужно питаться правильно, есть а, нежирную пищу, не сладкую, а сама при этом а, хомячу, бутерброды, пирожки, пирожные, вряд ли ребенок мой усвоит то, что я хочу до него донести. Потому что он будет делать прежде всего то, что делаю я, а не то, что я говорю. А возвращаемся к возрасту. Если вашему ребенку уже 10, 11, 12 лет и больше, скорее всего, он уже умеет сохранять деньги. Но здесь уже можно говорить о привлечении денег, потому что карманные деньги можете давать вы сами, а могут они появиться из собственных, из личных доходов ребенка. Вот как правильно начать зарабатывать свои первые деньги, как их не спускать на все подряд, вот об этом тоже я подробно изложила в своем финансовом гайде для детей, а также там есть список дебетовых карт, которые вы можете открыть за ребенка, либо на его имя, если ему уже есть 14 лет в некоторых банках, где он может уже не просто копить свои деньги, но он может расплачиваться этими картами, получать кэшбэк и так далее. Очень полезная информация. Еще важная информация для родителей. Как не избаловать детей, при этом давая им все самое лучшее? Вот это вот, я думаю, что для многих будет являться а, ключевым моментом, потому что, с одной стороны, да, хочется ребенку дать лучшее образование, лучшие игрушки, лучшие вещи. А, особенно это свойственно тем родителям, у которых в детстве этого всего не было, которые жили в впроголодь и донашивали вещи старших братьев и сестер. Нам, конечно же, хочется дать все самое лучшее, нам, конечно же, не хочется вот этой нищеты для своих детей, мы готовы сделать все только, чтобы они не нуждались. Но здесь есть такой, знаете, перекос в другую сторону, когда родители начинают жить за ребенка, они начинают решать все проблемы ребенка, они начинают на себя брать все его финансовые расходы, а если ребенку уже 10, 12, 14 лет, он уже многое понимает, он уже живет частично взрослой жизнью здесь вот важно не перегнуть эту палку и соблюдать баланс то есть с одной стороны да помогать, но с другой стороны не давать то, чего вы не можете ему дать. Потому что часто, кстати, детские траты являются причиной кредитов для родителя, а это уже другая болезнь, это другая тема и почему важно не залезать в кредиты, вы также можете посмотреть а, мое видео, у меня есть оно на канале. Обязательно посмотрите, будет вам полезно. Сегодня с вами такой сделали некий экскурс в тему финансовой грамотности для детей, с чего начать разговор о деньгах. как к тому или иному возрасту я бы хотела вам дать домашнее задание с вашего позволения перейдите по активной ссылке ниже скачайте финансовый гайд для детей с 11 по 18 ноября это можно сделать совершенно бесплатно скачайте его прочитайте читается легко на одном дыхании очень полезно сохраните самые важные моменты дальше составьте план как вы будете разговаривать с детьми для этого вам нужно определиться с целями вы хотите чтобы ваш ребенок научился копить деньги вы хотите чтобы ваш ребенок научился зарабатывать деньги или приумножать или не спускать деньги на все подряд или вам прежде всего нужно поработать с собой. Напишите план, что вы собираетесь сделать, какие книги вы будете читать, в какие игры вы планируете поиграть, возможно, в какие банки вы планируете пойти, чтобы открыть или иные карты. И обязательно в комментариях поделитесь результатами, к чему вы пришли, какой разговор у вас состоялся с ребенком, с чего вы решили начать. Мне будет очень полезна ваша обратная связь, потому что я учусь у вас тоже, мне тоже предстоят эти разговоры со своими детьми. Что полезного вы извлекли из моего гайда? И что бы вам хотелось добавить в плане эффективного разговора с детьми о финансах? Давайте вместе соберем такую копилку финансовых знаний для детей. Я думаю, что всем это будет очень полезно. Буду рада вашим комментариям. Всем счастливо и до встречи в следующих выпусках. Пока!